Всем привет, меня зовут Роман, это канал Буду. Краткая информация, как начать майнить Касп. Для этого нам нужен в первую очередь кошелек Касп валита. У меня уже предлагают ввести пароль, так как он у меня создан. Вам, надо, нет, вам необходимо надо будет создать его. Вводите паспорт, повторяете его. Потом он вам выдаст сид фразы. Их необходимо сохранить. Это важно. Без них вы не сможете восстановить, восстановить доступ к кошельку в случае его утери. Все, зашли в кошелек. Ждем, пока прогрузит. Копируем адрес. Я майню через HiFS. Видео, скорее всего, так и будет называться. Несколько ферм. Открываем ферму. Создаем кошелек. Открываем кошелек. Добавить кошелек. Вводим адрес, имя кошелька и монета Каспа. Выбрали Каспа. Имя. Любое можете создать. Источник можете не указывать. Нажимаете создать. Он у меня уже создан. Заходим в палетные листы. Откроем монету Каспа. Так как у меня кошелек создан, он у вас будет по-другому называться, так как вы придумаете. Вот у меня есть уже сорс, созданный харчо хочу буду Майню я на воле пули Мне нравится. Сразу скажу, что есть много людей, которые негативно на нем выражаются. В том плане, что терялись монеты. И либо их воровали, либо там неправильный расчет, либо еще что-то. Честно не подскажу. Меня устраивает, у меня потерь не было. Есть два варианта. ППЛНС или СОЛО. Ну и в разных локациях. Solo это когда вы майните сами блоки. Э то есть в случае раскрытия блока вам дает сразу 44 монеты. PPLNS это когда много людей майнят на одном, э в одном грубо говоря месте и вам выплачивают процент от вашей мощности. Который ну, получается процент вашей мощности, который составляет PPLNS. Там, не тяжело посчитать, но не суть. В общем, вам частично выплачивают. Я майню на Irkut Соло. У меня 20 гигахеш, если я правильно говорю. Вот. Вам рекомендую, если маленькие мощности, PLNS. Выбрали PLNS. Майнер. У меня это LOL Майнер. Мне нравится LOL Майнер. Также у меня есть и в интернете очень-очень много информации есть. Дополнительные параметры конфигурации. Вот. То есть мы их открываем, добавляем сюда. При запуске данного полетного листа они будут автоматически применяться. Здесь все детально прописано. Если хотите гуглить в интернете. Вкратце это оптимизация потребления электроэнергии и баланс э, мощности с электроэнергией. потребляемой электроэнергия. Что вам это дает? Более стабильный майнинг. Так, продолжим, майнер, имя ввели, все, создать полетный лист, он будет вот здесь отображаться. Смотрите, у меня, допустим, пример 360 Ti, у меня дает 500 шей грубо говоря. Они могут давать 550 и почти 600. При других настройках, то есть у меня там по 200 ватт будет электропотребление. Это очень много, очень много, и они в разы сильнее греются. То есть у меня... Адекватные настройки больше устраивают. Я хочу, чтобы сами карточки дольше прожили. Но вы можете применить свои настройки. Можно, если у вас одинаковые карты, сделать популярные пресеты. Настройку по умолчанию. Можно на отдельную карточку сделать каждую настройку. Это уже вам решать. Идем дальше. Вы создали полетный лист. Все указали. Указали адрес кошелька. Выбрали сервер, на котором будете майнить. Выбрали сам майнер. Как проверить, что мы все правильно сделали. Берем, копируем адрес кошелька. Так как я майничу из воли-пули, я ввожу воли-пули. Открываю. Выбираю монету Каспа. Ввожу номер кошелька. И вот отображается мой хешрейт, моя мощность. Сколько ферм какие блоки вскрывались и когда. Здесь у вас будет PPLNS. У меня это Solo. У вас это PPLNS, если вы выберете эту систему. У вас здесь будет отображаться мощность. Прогружается на в течение 5-10 минут. То есть через какой-то период времени. Не моментально. Монеты будут приходить на Каспу. С Каспа вы уже можете вводить на биржу МЭКС. Кому как удобно. на МЭКС работает еще где-то 2-3 биржи. Туда вывели, там можете продать, завести на Binance, что угодно делать.